Приветствую всех. Сегодня мы готовим курочку, запеченную в медово-горчичной глазурь. Нам потребуется охлажденная птичка весом полтора килограмма. 1 чайная ложка соли, 2 чайных ложки меда и 3 чайных ложки зерновой горчицы. Можно обычной. В качестве гарнира мы подготовим овощи, 1 картофелина, 2 сладких болгарских перца, 2 маленькие моркови. Но птичку можно приготовить и без гарнира. Смешиваем 2 чайные ложки меда и 3 чайные ложки горчицы. Предварительно промытую птицу проверяем на предмет остаточных перьев, срезаем у птички хвостовую железу и разрезаем ее вертикально по спинке. Кожу с птички мы преднамеренно не снимаем, так как кожа даст возможность не пересушить мясо. В грудке птички делаем 4 горизонтальных надреза. Это обеспечит поступление горячего воздуха, что, соответственно, сократит время приготовления птички. И также через эти надрезы будет поступать соус, что сделает нашу грудку ярче по вкусовым характеристикам. Натираем подготовленную тушку птички солью и медово горчичной смесью. Причем натереть нужно как снаружи, так и изнутри. Небольшой лайфхак. В качестве приправы мы используем обычные садовые бархатцы. Бархатцы являются съедобными для человека, имеют пряный вкус и за такую свою особенность имеют второе название – имеритинский шафран. Использование бархатцев в этом рецепте не является обязательным, поэтому в случае, если вы в данный момент не располагаете со этого растения, не огорчайтесь. Продолжайте готовить дальше. Поместим нашу курочку в духовой шкаф для запекания при температуре 190 градусов на 30 минут. Пока курочка готовится, в это время подготовим овощи. Для этого промоем их и очистим от семян и плодоножек и разрежем на небольшие, не крупные кусочки. По истечению 30 минут извлекаем нашу корочку из духового шкафа. На противень рядом с птичкой, располагаем подготовленные овощи, слегка солим и по своему вкусу используем специи. Можно подперчить В данном случае у нас используется опять же, лепестки бархатцев. Тонкие места крылышек и ножек. Те, которые уже э, предварительно достаточно запеклись, мы укутываем фольгой. Это необходимо для того, чтобы в следующие 30 минут термической обработки птички тонкие места крылышек ножек не сгорели. И затем снова перемещаем нашу птичку в духовой шкаф. Для последующего запекания еще на 30 минут. В общей сложности нам потребовался 1 час для запекания курочки и 30 минут для запекания овощей. И курочка, и овощи готовы к употреблению. Достаем нашу птичку из духового шкафа. И сервируем ее для подачи на блюде. Курочка запеченная в медово-горчичной глазуре выглядит очень нарядно, презентабельно, по-праздничному, хотя в приготовлении очень проста. Благодарю вас за просмотр и желаю приятного аппетита!